Здравствуйте, ребят в этом видео мы поговорим вернее разберем зачем нужен вот этот расширитель тут внизу и зачем нужен тот расширитель наверху а сейчас покажу зачем пойдемте чтобы не было как у соседа вот так звените проем выглядел вот так, у нас тут внизу сэндвич и у нас тоже самое сэндвич наверху. Зачем строители это сделали? Ввиду того, что строится энергоэффективный дом ближе к пассив то ребята утеплили весь бетон, который привязан к дому, чтобы никакого соприкосновения холода не было с самой плитой. Поэтому они снизу поставили 10, 10 сантиметров экструдированного пенополистирола, да, залили стяжкой, а наверху у нас 6 сантиметровый мультипор. И поэтому вот верхняя губа она опустилась на 6 сантиметров, нижняя губа она поднялась на целых 12 сантиметров. В чем состояла наша задача как монтажников окон? Мы должны вообще убрать вот эту зону холода, чтобы не позволить ей, чтобы она перешла в сам дом. То же самое и наверху. Ее нужно было срезать, чтобы она не переходила сюда в дом. Мы поставили снизу расширитель, либо добавочный элемент. Для чего мы это сделали? Мы сделали для того, чтобы вот эта стяжка, которая снаружи, ни в коем случае не прикасалась со стяжкой, которая, есть, которая будет внутри. Тут у нас получается вот такой терморазрыв. Он не позволит стяжки с улицы попасть вовнутрь. То же самое, если вы посмотрите у нас наверху. Сюда мы тоже поставили добавочный элемент на 60 мм. Такая, такая же задача у него. Он не позволит холоду снаружи попасть вовнутрь. Но насчет сарказма, который я показал соседа, у той двери снизу не было ничего. Она стояла на двух кирпичах, да, и снизу она была пустая. Какая будет ошибка строителей, которые ну, занимаются там стройкой? Они просто зальют стяжку сплошняком, что внутри, что снаружи, и получится, что вот нижняя часть у двери, она всегда будет холодная, и там будет мостик холода. В энергоэффективных домах это нельзя, нельзя так делать. Но вообще не только в энергоэффективных, в энергоэффективных домах, вообще в любом строительстве это очень большая ошибка. В данном случае, как у тех ребят, они снизу тоже должны были поставить расширитель. Там бы расширитель играл двойную функцию, то же самое, как и тут. Это терморазрыв, улица холод и плюс к этому вся нагрузка окна двери, она будет передаваться на расширитель, и с расширителя она уже будет передаваться на бетон. В данном случае вся нагрузка двери передается на тот кирпич, который ребята, которые будут заливать стяжку, его вытащат. И опора двери она исчезнет, не будет никакой опоры двери. Поэтому наш совет. Не делайте таких глупостей, как есть там. Делайте вот такую штуку, как кто-то. А? Расчитывайте вот этот расширитель в зависимости от стяжки, насколько она будет. Если стяжка будет на 5, значит ставьте расширитель на 5, на 10, ставьте на 10. И он будет служить и как терморазрыв, улица, дом, и будет как опорный элемент, через который будет передаваться нагрузка двери на саму бетонную плиту. В этом видео мы разобрали, зачем нужен добавочный элемент снизу. Если вам видос понравился, ставим палец вверх, подписываемся к нам на канал. Будет очень много интересного. Ставьте колокольчик, чтобы первыми быть оповещенными об историях нашей компании. До скорых встреч. Пока-пока.